крас да, здравствуйте, <скак> здравствуйте дорогие друзья здравствуйте дорогие друзья добрый вечер. с вами александра орлова и елизавета савалайнин вот, сегодня 11 февраля а вчера был день смерти нашего всего александра сергеевича пушкина между прочим, с этого дня исполнилось уже 180 лет. И вчера, собственно, был юбилей. Такой скорбный, да, с -с -скорбный, скорбный юбилей. Я сегодня пообещал, так, и, и сбоку иногда всякие глупости высказывать, не в попад. Да, я, давай, да, Я с удовольствием выскажу, что вчера был... День смерти настоящего э, такого э, настоящего негра. Ладно, я хотел подобрать другое слово, потому что человек всю жизнь читал рэп и умер в перестрелке. Поэтому он, Пушкин издетворяет собой такого негритянского гангстера. Да, Это потрясающе. Шутку, да. Так интересно, как выглядел негритянский гангстер, как ты говоришь, в кавычках. Дело в том, что описания, которые у нас остались, или портреты, они достаточно любопытные, но они такие светские. То есть все друг другу немножко улыбаются, давай мы тут поправим, то так. А, а как-то заехал Александр Сергеевич в небольшой город Апочку, это недалеко от его имения в Михайловском, и там его встретил на ярмарке Или даже ярмарка была где-то поближе Там сельская поческий купец Иван Лапин И дело было 29 мая 1825 года Он был такой очаровашкой, что оставил дневник Я, конечно, его читала с удовольствием особенным Об этом как-нибудь потом А сейчас вот несколько слов Так он пишет «Имел счастье видеть Александру Сергеевича господина Пушкина а что же мы без картинки? Что Давай покажем то, как эти слова, на что вдохновили современного художника Александра Петрелли, который поехал в Псков и участвовал в фотосессии. Так вот, имел счастье видеть Александру Сергеевича господина Пушкина, который некоторым образом удивил странную свою одежду. Далее идет описание одежды, которую я изменил в угоду выразительности образа, говорит Петрелли. С предлинными черными букенбардами, которые более подходят, походят на бороду. Также с предлинными ногтями, которыми он очищал шкарлупу в апельсинах и ел их. С большим аппетитом, я думаю, около полудюжины. Отметил Иван Лапин, да, и я. Да, просто... в 25-м году. Да. Орфография оригинальная. Фактически. Здесь ядей нет, уже современная. Значит, спасибо Александру за творческий подход к образу. И, кстати, ну, я думаю, можно уже нас открыть внимательным зрителям. Кстати, в Пскове к юбилею со дня смерти проходит... Выставка под названием Другой Пушкин Ее организовали петербургские художницы Мария Аренд и Наташа Аренд И самое интересное, что они непосредственно связаны с участниками тех далеких событий Они правнучки императорского врача Николая Федоровича Арендта Пытавшегося лечить Пушкина после дуэли Ну, как-то спасать, помогать И... Он признал, что вынужден был сказать, что рана была очень опасна, и к выздоровлению вашему Александр Пушкина почти надежды не имел. К сожалению, он был прав. А проходит выставка в галерее цех на улице Пушкина. В каждом городе должна быть улица Пушкина. Да, ну, и хотя наверное, бы и наверное, Пушкина. Да, поскольку в каждом городе есть улица Ленина... Вот эти улицы штамповались по всему Союзу абсолютно одинаково, совершенно не связано ни с какой территориальной историей, ни с социальной историей. То, но ну, Пушкин-то наше все, так что Пушкин. Частикул улицу... хорошо поет про улицу Ленина. Улицу Пушкина в каждый город даешь, Пушкина народу. Кстати, про Ленина, ну давай, а я хочу про Ленина. Александр Петрели это такой современный художник, акционист, который имеет галерею "Пальто". То есть это пальто, которое распахивается. Мы, к сожалению, не взяли фотографию, мы можем показать наверное, Да в мы про него отдельно раз. расскажем. Мы отдельно про, про него, него рассказываем. Да. Да. Про Александр можно много. Вот, и, и в этой галерее пальто так из-под полы, как раз под полой, показываются всякие фотографии, картинки, объекты. И даже и... нелегально продаются. Да, да, да, без налогов. Вот. А что, Такой вот анархичный, замечательный Александр Петре. Так вот, возвращаясь к теме Ленина. Возвращаясь к теме улиц. В нету нет улицы Ленина. Нету? Нету. Была а, как? Раньше, а как не, Нет улицы Ленина, а я вот живу недалеко от улицы Пушкина и буквально в двух шагах от Пушкинской библиотеки. Поэтому Поздравляем! И опять-таки, значит, улицы Ленина, это повезло городам. Вот Ленинград тоже теперь не называется. Да. Ленинградом. Между прочим, произошло это 25 лет назад, и был референдум, когда все жители, э, пожелавшиеся высказаться, выразили свое отношение к переименованию, и было, дай бог памяти, 54% за Санкт-Петербург Петербург, и 46% за Ленинград. Но все решило большинство. Сейчас уже референдумы в такой процедуре, насколько мне известно, не применяются. Да, вообще референдум, как прямая демократия... Да, у нас не применяется, по-моему, как раз там с 93 -го года. Ну, здесь вот. был несколько лет назад пример так называемого Так называемого референдума, да, где вежливые зеленые человечки а, помогали людям делать свой а, правильный выбор. А мы тем временем перенесемся в Петроград на сто лет назад. Такую картину нам представили коллектив «Колдовские художники» из Санкт-Петербурга. На выставке мы видим город Петроград в семнадцатом году. Выставка посвящена революционным событиям семнадцатого года. Красный террор, РСДРП, временное правительство, большевики, русский авангард, поэты, монархии, буржуазия, духовенство. И мы смотрим на работу Андрея Люблинского. Я думаю, в представлении Люблинского она в представлении не нуждается. Нам всем знаком человек на, на этой картинке. Каждый из авторов создал новое произведение для этой выставки. Согласно своему пониманию темы, перейдем к работе Михаила Гавричкова. Это у нас номер. Да я думаю, это надеюсь, нет. что следующий, правда, это она. Вся выставка представлена как один коллективный объект. Все участники выставки работали по заданию, создав... создавая единый имперариум под рабочим названием «Адский совнарком», на котором будут представлены практически все личности, руководившие и осуществлявшие Октябрьский переворот. Вот симпатичное... Это все у нас Михаила Гавричкова, А теперь видение Алексея Хацкевича. Будь добра, Лиза, включи. Здесь вот... Вот там были восставшие, а тут изображены восставшие и опоздавшие на фоне канала. Тут уже все комфортно, жгут какие-то лавочки, самовар растопляют Что-то очень интересное там происходит. Я бы ее просматривала, может быть еще удастся. Ну интересно, что до какого числа выставка? До 26 февраля. Ну еще можно. Да, и, кстати говоря, Александр Глебович Невзоров почтил своим вниманием эту выставку. Вот, и он любитель. А таких... почему бы нет? Интересных Культурный же человек. Да, да, да. Так вот впервые тема ревального. В революции. красном пальто. Да. Раскрывается. Тема как раз выставки. Сквозь призму методов мультреализма. Не было еще в истории, считают авторы, мультипликационного Ленина, Дзержинского. Ну вот Ленин, может быть, и было, а вот Дзержинского, Сталина, Бухарина, это уже... Погодите, погодите. Да? вот остановимся на этом. И прочих деятелей культуры. И вот мы смотрим на работы, по крайней мере, вблизи «За брата смерть» Николай Копейки. И помимо живописных работ представлены многочисленные объекты и, Кстати, в коллектив «Колдовские художники» входят не только мастера из Санкт-Петербурга, но и из Москвы, Минска, Ярославля, Читы и так далее Всем, кому близок стиль Копейкина, Кагадаева, Рубцова, Ложкина, Виктора Пуза, Шагина, Миллера и других э, прекрасных участников секты Приглашаем его зайти в галерею «Свиное рыло». И любопытно, что то тема революции активно освещается и музеями других стран. Так, например, в Королевской академии художеств в Лондоне открылась выставка Революция. Да, Русское искусство 17 32 года из собрания русского музея, Третьяковской галереи из российских. А в Нью-Йорке, в музее современного искусства Мома, также открылась выставка Революционный порыв. Но и с Коллекции, собственно, этого музея. Однако в Москве к революции относятся не все положительного. Да, и из театра содружества актеров Таганки отцензурировал сказку Джани Радари. Режиссер постановки Екатерина Королева. Из Чиполлина изъяли самую главную часть: революцию. Да, то есть, это, видимо, не указушка, указушка сверху. А вполне возможно, что самоцензура э, театра. Вот. И, конечно, это прискорбно видеть, что люди настолько боятся говорить об этой теме вообще. Да, у нас как будто бы несменяемое, несменяемое наше все. Вот, и э, изменений не будет никогда. Да, наверное, там биологические, медицинские технологии подтянутся, можно будет клонировать и, и вовод до скончания века. Но э, как-то вот, вот, лично меня не очень греет перспектива пойти на кладбище. Специфичный сценарий. Судя по следующей новости, я оставлю за тобой удовольствие. ее осветить. Вот, значит, а да, следующая новость я бы назвала эту рубрику пикантос. Значит. В городе Серов вырос двухметровый сталагмит из фекалий. То есть это э, лед, э, да? если кто-то Простите, если кто, Простите, если, да, кто кушает. Это лед, который долго протекает и потихоньку-потихоньку намораживался. Это общежитие. То есть вроде как эти квартиры не приватизированы. Но люди все-таки платят коммунальную плату. А, и как-то хотели бы, наверное, чтобы ситуация изменилась. Они там живут многие там по 20-30 лет. А, что произошло? Значит, Все-таки после публикации на интернетах, да на канале Live, да, трубили все, все-таки пришли коммунальщики и вырубили сталагмит, вытащили его на улицу. Кстати говоря, в это время был создан твиттер, фекальный сталагмит. Где э, этот анонимный персонаж, или вот, собственно, сам сталагмит э, совершенно жирно троллит э, Единую Россию. Прям как жду э, хуже. <сؤال> хуже. <сؤال> вот, так что я рекомендую завести Твиттер и подписаться не только на Трампа, но и на фекальный сталогмит. Вот. А, сталагмит вырубили, вынесли на улицу и устроили акт ритуального сожжения. Но сталагмит вообще-то. Состоит в основном из воды, то есть гореть он не может. Его поливали бензином, и вы можете найти это видео в интернете. Слава, жги говно! То есть у людей не приходит в голову, что надо починить коммуникации, поменять прокладки в сортире. Они могут устраивать ритуальные жествия, кричать «Слава, жги говно!» Знаете, я хохотала до колик, дорогие друзья. Честно говоря... Обычно знакомых спрашивают, может быть, это был чей-то сракланированный перформанс? перформанс. <св> Нет, это русский народ творит такие перформансы, это совершенно потрясающе. Поразительно то, что люди относятся к своей жизни, как будто бы к чужой жизни. Это им должны чиновники. Одна из женщин, жительниц дома, говорит, у меня астма, может быть, если люди увидят, если чиновники увидят это, они меня пожалеют и подумают, как же люди плохо живут и помогут. Так вот, не помогут. Не помогут, ни в коем случае, потому что каждый думает только о себе, и, в общем-то, я думаю, что с этого, с личной индивидуальной ответственности начинается здоровое общество. Счастье может построить только каждый сам для себя и только своими руками. Да, так же, как на чужом горе счастье не построишь, есть такая пословица. Я вот предлагаю еще к ней продолжение, как построить счастье. Вот, а... То есть 70 лет Советского Союза, а если мы заглянем чуть глубже, да, и крепостное право, и холопство, и все эти методы внутренней колонизации, которые очень хорошо описаны в книге Александра Эткинда «Внутренняя колонизация», они повлияли крайне развращающим образом на человеческое сознание. И таким образом люди не отвечают за себя, они не хотят нести ответственность. Люди чудовищно инфантильны. Они не могут быть свободными. Для них свобода – это потакать себя во всяких своих перверсиях, похоти, гадости. Хотя свобода – это в первую очередь ответственность за свои действия. По-библейски ты заговорила? А, не по-библейски. по-библейски? Ну, значит, наверное, в чем-то мы… Я рада, что я в чем-то пересекаюсь с Библией, но я не ее цитирую. Вот. Кстати говоря, тоже я могу порекомендовать еще один замечательный источник. Это тоже на интернете. Даниил Коцубинский, петербургский историк. У него была лекция о становлении, цикл лекции, о становлении государства московского, то есть российского. Угу. Сумерки Третьего Рима. О тяжелой наследственности российской политической системы и социальной системы. От Орды. Угу. Коцубинский. Да, Ко Даниил Коцубинский через букву Ю. Коцубинский. Вот, а недавно у него вышла лекция «Российская империя. Квадратура круга самодержавной модернизации», где он говорит о том, что Россия не может развиваться, пока она не преодолеет свой комплекс величия. То есть, да, у нас комплекс величия связан, конечно же, в первую очередь с территорией. Мы одна шестая часть суши. Но то, что это одна шестая часть суши, не имеет толком дорог, не имеет хайвеев, не имеет нормальной инфраструктуры жилья, не имеет социальной гражданской солидарности. Это все как бы опускается. Это, наверное, не про величие. Зато вот у нас, ну, что у нас, Кремль великий, государь Слушай, еще пока не производят серьезных компьютеров, да. и смартфонов нас извините, тоже мы... очень не хватает. В России деревянных. не можно сделать, сделать хорошего сыра. А каких? Извините, Саша, говно в подъезде сбить не могут, какие компьютер. А когда сбивают, оно растет опять. Вам не нравится компьютер или брус? Дорого. Дорого. Не, он в принципе так ничего, ну в дар примут. Ну, это, наверное, так для того, чтобы осуществить какие-то перформансы. Ну, а не для того, чтобы бы с Я не могу сказать. Из но... наличием, наверное, отдельной комнаты, потому что я предполагаю, что Да, что Еще охлаждение. Он зимой греет еще, да, дополнительно. Вот. И, кстати говоря, возвращаясь к нашей теме названий, названий, переименований и в том числе переездов. Значит, да, русское посольство в Киеве. Перевели на проспект Бориса Немцова, и русские с этим ничего не могут сделать, как бы им это не нравилось. Вот, и мне кажется, что это очень но хороший. Это даже не не, не жест. прямо сейчас, какое-то время назад. Да, но да. Общем... Ну вот новость всплыла, я обнаружила да. эту новость недавно. И мне кажется, что это очень правильный жест. Это то, что Москварецкий мост и тот стихийный мемориал, который возник там, он уже просто закрепил за этим мостом название Немцова моста. Когда убивают федерального политика, это уже 27 февраля да, будет два года да, как. Очень скоро в 30 метрах от Кремля и все показывают вот так, что мы ничего не можем сделать, да, у нас потолок. То как-то это тоже, опять-таки, очень сильно пахнет политической культурой 16 века, вот и какими-то этими ордынскими достаточно неприятными вшивыми подробностями где власть абсолютно сакрализована, она не подлежит никакому сомнению, народ — это холопы и не имеет права на сопротивление. Становление гражданской нации — это как раз политизация общества, это осознание себя гражданами и хозяевами своей жизни. И нам этот путь еще предстоит проделать. Нам предстоит понять, как бороться с зажравшимися чиновниками. А как противостоять противоправным действиям силовых органов? Как научиться менять власть и не выстраивать из нового очередного начальника царька? Так что именно свита делает короля, если бы эти так называемые начальники а, знали, да, так называемая элита, но она не элита, это вчерашние комсомольские вожди с, со свиным-то до да в ряд. А, так что я думаю, что нам надо учиться бороться за свои права. В Киеве говорят, калашный. Ну, а в Питере говорят калачный. Вот. Так что я думаю, что еще предстоит очень большая борьба. Также новости с Киева. А, согласно а, проекту решения, а, Киевский национальный музей русского искусства предлагается переименовать в Национальный музей Киевская картинная галерея. А, Справка. Музей был открыт в 2022 году под названием Киевская картинная галерея. Основу музейного фонда составляли художественные коллекции киевских промышленников и меценатов Терещенко. В настоящее время сборник музея насчитывает 13 тысяч памятников искусства и культуры. Вот. И, в общем-то, это тоже да, искусство, оно может быть национальным, но сейчас на фоне того, что происходит. Конечно, ну, сохранение да... даже самого названия уже можно считать предосудительным. Да я, ну, честно говоря, здесь не вижу особого несовпадения. Просто дело в том, что, может быть, они хотят коллекционировать картины э, художников не только... не только из России. Да, русских. Да? Но это странно. Вот Почему в Москве нет музея финского искусства? Да. Мне кажется, в Москве достаточно комфортно просто с музеем, там, с зарубежных коллекций. И никто не называет это искусство специально французским, хотя там очень много э, известных картин французских художников. Почему вдруг музей зарубежного искусства должен относиться к какой-то конкретной стороне? Да. Потому что это, этом... опять же -таки, это опять же-таки это... постимперский комплекс. Да, это наследие вот это... определенного Наш сапог времени. в Киеве, наш сапог в Кишиневе, наш сапог, естественно, в Террасполе. А, теперь мы еще а, за затопчем все, что можно затоптать а мы сами мы ходим грязными, вонючими это... сапогами. Ладно, поехали да, дальше. Как говорит а, Александр Дугин, который этот а, с большой такой вшивой бородой, ну, что а, для русского человека настоящая свобода – это сапог. Потому что без сапога, в смысле, чтобы русский человек был под сапогом, он такую волю себя обретет, что мир разрушит. Нет-нет, надо учиться умеренности, надо учиться ответственности. Вот так что долгий путь нам предстоит. Надеюсь, что мы, мы на правильном пути. Ну да, и вот музейная история того года, конечно, это э, возросшая популярность. Э, крупных музеев, Третьяковской галереи, старого здания, ну, оно более-менее старое, более, и нового здания на Крымском валу. В Пушкинский музей также приходили многие посетители, и, к сожалению, музеи не всегда справлялись с обеспечением комфортного прохода для горожан и гостей города. и очень печ... То есть, это, с одной стороны, хорошо, что... Количество посетителей возрастает, и не вижу в этом особые войны цифр, и, и чего бы то ни было, каждый музей мира гордится, если у него хорошая посещаемость. Но это очень... совершенно да, нормально считать то есть у нас это вышло как новость, потому что возник новый спорт. Это музей в цифрах, такие ломовые очереди, снесли двери. К сожалению, а... я боюсь, эту новость бы не заметили, если бы не происходили очень неприятные ситуации с покупкой билетов на входе, давки, какие-то катастрофы с выдавленной дверью. То есть, в принципе, каждый год музеи предоставляют статистику, сколько их посетили. Да, Но... это абсолютная норма для европейских музеев. Есть, Но это у меня ощущение, что просто... только специальное издание. Да, да. Но, вот, допустим, вчера мы с Александрой были на лекции Леви Хаппала. Это директор музея Киасма, главный музей в Хельсинки по современному искусству. Вот. И он приводил статистику, что минимальное количество посещений сейчас – это... 320 тысяч в год. Угу. Да. Учитывая, что население Хельсинки э -э полмиллиона... Ну, не полмиллиона, а где-то 800 тысяч. 800 тысяч? Да. 800 тысяч. Да. Угу. Так что это вот для сравнения. Вот. И это действительно огромное количество лайков, рекомендаций. И Киасма сейчас стала а, бриллиантом а, да, финских музеев. Ну, Они уважаем. очень интересно рефлексируют. У них прекрасные интерактивные практики. У них есть комната для занятий детей, у них есть зоны для активности, где можно попробовать рисовать, лепить, что-то делать своими руками. То есть тоже почувствовать себя художником. Да, Это подход интерактивного открытого музея, а не то, как это у нас дышите на шедевр, Но у нас не говорите по телефону. есть однако, ну что-то так, у нас стараются. У нас Молодые есть музей, да, да, музей которые стараются. начали а, открываться людям и как-то переформатироваться под современные европейские мировые практики. А давайте на минутку, на минутку, ну на несколько минут перенесемся да. в Лондон и посмотрим на выставку, которая открылась 8 февраля. Это научном музее и в принципе ты можешь уже открыть фотографию следующую ага. если не сложно эта выставка посвящена роботам нет нет вот, вот да. ага точно и между прочим мы часто пользуемся словом робот сейчас, а помним ли мы, откуда оно появилось? Это слово было придумано в 1921 году писателем Карлом Чапыком, который представил в Чехии свою э, пьесу R.U.R. и э, про универсальных роботов. И слово робот происходит от чешского слова работа. Но мы и так понимаем, что это значит. И первая картинка, которую я хочу показать на этой выставке, один из, наверное, ранних экспонатов, это всего лишь копия костюма Марии из фильма «Фрица Ланга» 1927 года, фильма «Еще немого», в котором, наверное, первый раз был представлен полно, в полный размер... Робот, хотя его и играл человек, но дело в том, что образ Фрица Ланга настолько сильно повлиял на э, культуру 20 века, что даже вот в нам, хорошо известном и культовом э, фильме "Звездные войны» э, робот Золотистый, как его зовут? не помню. А C-3PO, естественно. Вот, ну, и вот у нас вот. это мы чувствуем единение. C-3PO R2 V6. Прекрасно. Именно-именно. <laughs> Сделан по его подобию. И, между прочим, по образу и подобию, по образу и подобию Марии, как-то не смешно, да, из этого фильма Фриц Ланга, 27-го года. И маска этого робота была инспирирована маской Тутанхамона, недавно обнаруженный, вот относительно 27 года, тогда археологическая новинка, так что у нас культура связана, она единая, она всех объединяет. А следующая картинка это вообще какой-то гигант. Он был сделан в... итальянским инженером Пьеро Фьорто в 1957 году. И он высотой 2,5 метра. Его использовали для привлечения внимания некоторые музеи. так понимаю, он еще может музыку проигрывать. И зовут его, между прочим, цыган. Я очень удивилась, но это так. А на следующем изображении... Это, железный дровосек, насколько я вижу, или кто-то очень похожий. Ой, тут все я не прочитала. Очень но роботы, видимо, тоже середины 20 века, а на этом э изображении, на этой картинке, вы видите ряды игрушечных роботов из японского магазина. Такие игрушки были в Японии очень популярны в 30-е годы. И хотя тогда еще технологии были не настолько развиты, вот если их внимательно рассматривать, на них уже есть какие-то экраны, какие-то антенны. То есть, таким образом, они предчувствуют то, какие у нас на сегодняшний день, в принципе, роботы уже доступны. Ну, я прочитала, можно какого-то там робота, в принципе, тысячи за три долларов приобрести, он будет песни петь. Он будет небольшой, Ну, если что, обращайтесь. Так, и перейдем дальше. Это всем известная... Альтерега Ардумальда Шварценеггера это костюм, из, костюм даже можно сказать, модель робота из фильма Терминатор 2 День правосудия. И с одной стороны, вроде этот фильм был не столько о роботах, сколько в целом о будущем, но он отразил определенные опасения, которые уже к концу 20 века стали проявляться в популярной культуре, то есть если еще в середине 20 века это очень позитивный образ, то к концу 20 века мы приходим к какому-то такому Апокалиптическому, именно, да. именно к нему родному. И до сих пор, в общем... Всем понравилось, видимо, пребывать в таком э, состоянии э, испуганного возбуждения, и мы наслаждаемся фильмами ужасов и всякими катастрофами и, и прогнозами, как все может э, получиться неудачно. И тем временем перейдем Подожди, к... вообще ага. романтизированная э, культура будущего сошла на нет окончательно в 80-е годы. Угу. Вот, так что с тех пор не было каких-то красивых фантазий, художественных, больших фантазий Ну это, конечно, будущем. определенный кризис и социалист... стран социалистического лагеря, и советского а Совет, да, Это Совет, кризис постмодернистский, абсолютной да? всеядности, угу, абсолютной китай. горизонтальности, отказа от прогрессизма вот, Но все равно прогресс идет, идет прогресс технологии, идет вот посмотрим, прогресс куда он коллективного разума. И если мы от него отказываемся, тогда он может привести нас в бездну а если мы принимаем его и соглашаемся с ним, то он может привести нас к процветанию и, наверное, к счастью всех людей на Земле. Хорошо, и перед нами Инха. Это э, робот, который сидит на, сидел на ресепшене довольно-таки довольно -таки долго и приветствовал посетителей, э, королевского колледжа в лондоне какая красотка да с 2003 по 2015 год и она у нее и глазки движутся и губы движутся и в общем-то она очень милая если у нее не включена опция сарказм значит это настоящая женщина вот-вот и давай перейдем к следующему изображению Здесь про роботов каждое приятно показывать, поэтому я тебя <смех> эксплуатирую. <смех> Нет, просто опять же, это прекрасная фантазия о будущем, а я уже мне... обу... это уже не фантазия, настоящие... это уже прям да, вот, да, да. давай да. Тебя пощупаю, И уже в Японии робот. создаются абсолютно антропоморфные роботы, которые на внешний <смех> о, вид совершенно не отличаются от человека. Сейчас, правда, мы перейдем к испанскому товарищу, его зовут так. Рим, да. Рим, и это гид который может э, с вами общаться на уровне глаз, то есть он в рост человека может вас э, независимо как-то провести по окружению сделать небольшую экскурсию, показать маршрут и э, очень приветствуется, например, в таких местах, где боль как больница или торговый центр. Зачем обязательно использовать ассистентов людей, если это действительно справится с этим обычная система с навигацией и дружелюбным интерфейсом. А это 2016 год Испания. И вообще сейчас такие профессии, допустим, как юридическая, которые в принципе могут быть алгоритмизированы. Они будут потихонечку отходить, потому что я уверена, что в ближайшее время как раз робототехника Об этом аналитические и аналитические модели интересные прогнозы. Ну, да, будут дополнять деятельность этих профессий. Так, и дальше мы видим робота Эспиано. Он опять-таки высотой из человека И вот там видно на заднем плане, что у него большие возможности У него сгибаются суставы, рук и ног Он может пританцовывать, может петь И в принципе, да, может рассказывать анекдоты И исполнять песни на одном из 30 языков, которые заложены у него в программу Хотите такого то тамаду? Но вот этот дорогой, он стоит около 50 тысяч фунтов стерлингов а вот наш Василий Иванович какой-нибудь знает два языка. Русский со словарем и матер А робот знает 30 языков. Да, и, и всего лишь скажи, что водка будет, и он придет. Да. Вышел ролик, мужик рвет на себе телек и говорит, «Вова, отдай фуфырики!» Ну... Верни фуфырики, Вова! Да. А люди вот создают роботы, говорящие на 30 языках. А Роботы-помощники. И а вообще занимаются мы... технологией прогресса. Ну, конечно, а, они этом они фуфыриками. Стоит, да, на этот тратить свои ресурсы. Конечно, конечно, Устеры. жизнь дается человеку один раз, и надо ее, извините, не профукать. Ой, начнем ну, все морализаторство? Давай посмотрим. я сегодня, да, это, я сегодня это педагогично. Один из самых прогрессивных гуманоидных роботов IQ, он сделан... Для того, чтобы учиться наподобие тому, того, как учится человеческий младенец И он за 10 лет учится, выучился уже, как садиться, как ползать, как доползать, доставать какие-то объекты И даже как их использовать Так что трепещите, iQ идет к вам но э, любопытно, вот, например, если обратиться к э, такому известному достаточно прогнозу американского э, изобретателя, программиста, технического директора Google Рэя Курцвейла, э, то в тысяч... 2022 году в США и Европе уже будут приниматься законы, регулирующие отношения людей и роботов, деятельность роботов. Их права, обязанности и другие ограничения будут формализованы. Безусловно, сейчас кажется, что без правил робототехники Айзек Азимова не обойдется. Но кто доживет до 2022 года, а в принципе у нас еще есть шанс. Я думаю, что если... Если ничего ужасного не произойдет, то мы доживем, и все будет хорошо. Ну вот проверим. Вот поэтому Профли... хватит, хватит заниматься эсхатологией. Да. Доживем, увидим. Но он все, вообще думаю, что... на 100 лет писал Рэй Курцвелл, и а, в принципе он первые прогнозы делал еще на рубеже 80-90-х годов, и что-то там в целом исполняется. А сейчас его наняли в Google, и он специализируется в области технологии развлечения оптической, речевой и текстовой информации так что я не исключаю что в том насколько хорошо вас понимает ваша сирин это в общем благодаря рею Курсвейлу. он родился в 1948 году а на некоторых сайтах пишут что он никогда не умрет потому что он запрогнозировал что где-то еще там в середине 21 века наконец-таки откроют бессмертие и он, по-моему, принимает, что то около 350 препаратов для того, чтобы э, поддерживать тело в форме до того момента, как нанороботы наконец-то смогут э, дальше помогать человеку э, жить то есть бессмертие а тут не религиозная практика биологическая медицинская Чисто физиологическое. Ну да. Скажем так. Хорошо. Философские вопросы мы оставим за рамками этого выпуска, а перейдем к новостям кино. Вот да. ты слышала, что Кирилла. Вот я слышала, что сейчас Кирилл Серебренников а, начал снимать фильм о Викторе Цое. Да, ну все в работе. Вот. Я да, так в понимаю, работе, в процессе. Можно это... ждать. Очень хорошо, что а, снимают не про какого-нибудь очередного а, великого воителя и крушителя и потрошителя, да, а про музыканта, который подарил миру столько потрясающих ну, песен. Мир не знаю ценит ну, или нет, а русский. Да, русскоязычные... да, русский мир точно ценит. Они много что ценят. Ладно, мы ценим. Перемен, мы ждем перемен. Да, но это не все новости сейчас. 9 февраля открылся 57-й Берлинский кинофестиваль берлин Россия В пошла по вне конкурсной программе, было представлено, по 48 фильмов именно в рамках конкурсной программы, ну там Нет, очень много... Нет, а, в а, рамках вне конкурсной, вне конкурсной, именно конкурсной раз, ну, Вот, и я так, э, глянувши мельком, я увидела, что там название «Скиф», «Викинг» и какие-то «Ледокол», то есть такие пугающие, такие, как всегда, маскулинно-брутальные, героические названия. Вот, это вообще разговор о чем, что, допустим, европейские национальные государства фазу национального романтизма прошли, но ну, во второй половине XIX века. Вот и именно тогда формировались внутри империи те группы, которые потом стали национальными государствами. Там вокруг ядра, вокруг этничности, как окраина, идентичности. Ну такой национальный романтизм, да? Да, да. но сама романтизация, называется. да, в Италии это ресуржермент в в Австрии это да, где где-то это называют «модерном». То есть это как раз такая модернизация, связанная с индустриализацией, новым сознанием именно гражданского общества. Да, когда, То есть национальное государство – это не от слова «национальность», а от слова «гражданская нация». Когда люди начинают сами формировать свои правительства, выборности, политическую систему. Вот, а мы, мне кажется, только начинаем входить, и то так, а, а, обернувшись головой сильно назад, а, потихоньку начинаем входить в эту самую раннюю фазу становления национального государства а, или государственной нации. Там немножко разные характеристики, если брать Ну да, ну и невольно, конечно, задумываешься аналитику. о середине 20 века, когда вот... Тоже такое, была серия фильмов посвященных Ивану Грозному, Александру Невскому. Всегда это там, великие мужики с большими мечами, топорами да, и, как и как всякими это прочими проекциями Фалоса. Темы войны и подвига, ратного. Но тема безграничная, а хотелось бы чуть-чуть сказать и о самой Берлинале, о самом да, да, она проходит с 51 -го года ежегодно в Германии, основной приз Золотой медведь. О, покажи, как они весело изображают а, свой любимый а, гербовой символ а, Берлина. Интересно, что изначально фестиваль был ориентирован на то, чтобы перекинуть мосты между Западной и Восточной Европой и там регулярно получали призы российские, советские российские фильмы. А в этом году русские фильмы не попали, российские фильмы не попали в не попали в основную программу, но вот будут показаны Параллельно, а откроется кинофестиваль, он уже открылся, премьеры французского конкурсного фильма «Джанго» Джан Этьена Комара. Сюжет картины сконцентрирован вокруг судьбы Джанго Рейнхарта, одного из наиболее выдающихся мастеров европейского джаза. Может быть, имя нам его не знакомо, но мы определенно сталкивались с ним... Ну, Признаемся честно, мы проводили же какое-то время за экраном компьютера в процессе прохождения игр «Мафия», «Мафия 2», «Биошок» и «Биошок 2». И наши, может быть, мы смотрели фильмы «Авиатор», «Шоколад», «Матрица». Во всех этих фильмах в записи саундтрека участвовал Джанг Бо Рейнхарт. И Теперь о его судьбе можно посмотреть фильм. Он считается отцом-основателем так называемого цыганского свинга. Вы попробуйте, послушайте, и вы сразу узнаете, что действительно с его музыкой вам всегда было и весело, и очень задорно, задорно, <задорно, <задорно да, да, чтобы да. душа пела. А что нам в конкурсной программе представляют в этом году? Ну, вот несколько крупных европейских имен режиссер от Финляндии. Акика а Урсмек. Да, да. Ну просто давай фамилии попробуем сказать четко, чтобы если вдруг mm -hmm. захочется, Если вдруг можно было да, это где-то найти. Аки Каурис Мяки представляет э, фильм по ту сторону надежды. И это фильм о судьбах беженцев, но на этот раз в Финляндии он уже снимал. Это беженцев. художественный фильм. Да, да, конечно. Да, потому Аки что у, него у, у Аки Каурис Мяки очень много фильмов а, на социальные темы, допустим, огни большого города а, да, или. А в вот, фильмы, которые принимают как раз социальные вопросы городских окраин, человека, который потерял память. Какие-то достаточно... Вообще финское кино очень сентиментальное кино, очень тонкое человеческое кино. Оно не про каких великих, не про великих героев. Оно про простого человека, который иногда потерялся, иногда он заблудился, сделал ошибки. Но он проявляет человечность и доброту. Он старается идти к своей мечте и к чему-то хорошему. Вот. Так что, в общем, я думаю, что, конечно, у маленькой Финляндии, большой России, ну, тоже можно чему-то поучиться. Ну, я сегодня включила э педагога. Ура! <свят> Также из программы мне показалось, интересным было бы посмотреть новый фильм Фолькера Шлендорфа, немецкого режиссера, известного жестяным барабаном, в частности. Этот фильм называется «Возвращение в Монток» по Максу Фришу. Также... Любопытно, что повторно, то есть второй год в конкурсе участвует режиссер, румынский режиссер Келлина Питера Нецсера и с картиной Анна ⁇ Любовь моя ⁇ а в прошлом году его фильму Поза ребенка был вручен Золотой медведь кинофестиваля. Так, все очень интересно, очень много про социальные да, проблемы. Да. и Любопытный факт, что именно Берлинале когда-то был первым фестивалем, который открыл в большое кино дорогу анимационным фильмом. И тогда он открыл для а, всего мира а, мультипликацию Хая Миядзаки с фильмом Унесенные признаки началось. Сейчас известность, широкая известность режиссера за пределами Японии, и анимационные фильмы стали включать в конкурсную программу. А любопытно мне показалось и то, что в конкурсе документальных фильмов участвует фильм о Джозефе Бойсе, снятый немецким театральным режиссером Андреша Вейлем. И, честно говоря, у меня, тут вот, Лиза не даст оврать. у меня были мысли рассказать о Йозефе Бойсе и до этого да, а, упоминания, а да, но теперь уже прям сам Бойс велел, и, значит, Во имя Бойсе, не бойся, бойся! Так, да, если можно, давай следующую фотографию, чтобы мы как-то... Помнили, как он выглядит, а может быть и познакомились. Это фотография с одной из его афиш. Йозеф Бойс родился в Германии в 1921 году. И это немецкий художник и один из главных теоретиков постмодернизма. По его воспоминаниям, еще во время школьного обучения он очень любил литературу. И читал трактаты основателя антропософии Штейнера, ну и также немецкую классическую романтическую литературу. И даже в 1933 году, когда были известны сожжения книг в Германии в школе, спас книгу «Система природы» Карла Линнея. Вот какой, Круто. можно сказать, юный натуралист. Ну, позже он э, ушел э, добровольцем в Люфтваф в 1941 году и военную службу, начал в э, Познане и уже начал рассматривать будущее как карьеру художника. Но э, в 1942 был дислоцирован в Крым и э, стал задним стрелком бомбардировщик, бомбардировщика Джей У-87. Ну, я бы по-немецки произвела это Ю, назвала Ю-87 И там его подбили И То, что началось после падения, стало началом его, так сказать, личной мифологии Так вот, 16 марта 1944 года его самолет был сбит над Крымом у деревни Фрайфельд Тельмановского района, надо будет посмотреть, что это очень такое интересненькое, и он пишет, «Татары нашли меня день спустя. Они говорили, вода, войлок, и в их палатках пахло сильным запахом топленого жира и молока. Они покрыли мое тело жиром, чтобы помочь ему кто тут вот пришел с телефоном, заходи, заходи, значит, покрыли тело, да ладно, просто заходите, заходите, заходите. Один из ведущих эфира, я уже давно понял, что нужно где-то такую швабру поставить в углу, Тряпка, Я тряпка, буду им да. метать. Да, вот когда кто-то начинает кричать или, или, или с телефоном приходить, или что-то еще нужно прямо этой шваброй Минутка ненависти на канале, подготовка закончена. Спасибо. Так, и, значит, татары обернули, по его словам слова бойса его в воск, чтобы сохранить тепло, а до этого еще обмазали жиром. Но Это, собственно, он... наверное, ланолин, жир, как раз, который очень влаготалкивающий. Очень, может быть. Быть. Я думаю, что там все было не очень интересно, но, между прочим, он восстановился, еще даже потом участвовал в военных действиях Но после 1945 года он смог начать свое художественное образование, учился в Академии художеств в Дюссельдорфе И вот мы говорили недавно о немецком художнике Герхарде Ричтере, который тоже родился до войны, он, конечно, немножко помладше, но он остался в Восточной Европе, учился в Дрездене, а вот Бойс учился в Западной, и, соответственно, у него немножко подход был изначально другой. Так, в 1967 году, а я хочу отметить, что в Германии, конечно, события во время Нюрнбергского процесса осознавались с жителями. Это было определенное понимание того, что произошло. Я общалась с немцами, я говорю по-немецки, и они мне подтверждали эту общую такую концепцию. Но действительно раскаяние, какой-то, может быть, рефлексия событий времен Третьего Рейха, осуждения, внутренние раскаяние пришлось как раз уже на середину 60-х годов. Да, это поэтому, достаточно не скоро. Да, поэтому вот дата 67-й год, она, естественно, знаковая не только для всей Европы связывается со студенческими Волнениями, но еще и с атмосферой в Германии, что это действительно время активного общественного резонанса событий времен Третьего Рейха. Так вот, в 1967 году в Западном Берлине прошла большая студенческая демонстрация, в ходе которой один из студентов был убит. И в ответ на это событие Йозеф Бойс создал свою политическую партию, которую принимал исключительно студентов. В их числе в числе их главных требований было самоуправление студентов и абсолютно свободное поступление в ВУЗ для любого желающего. Он уже в 1961 году получил звание профессора Диссельдорской академии, однако в 1972 его уволили за то, что он вместе с непринятыми абитуриентами в знак протеста оккупировал секре секретариат академии. Дорогие преподаватели, оккупируйте секретариат. Да, кстати, у нас сколько происходит разгонов кафедр, увольнений преподавателей? Все молчат. У нас нет никакой гражданской солидарности. Все затыкают и куда подальше. Между прочим, вот буквально через шесть лет федеральный суд признал увольнение незаконным. Однако бойс не принял профессуры обратно, потому что он смог продолжить заниматься теми действиями, теми э, мероприятиями, которыми, в которых он был заинтересован, без поддержки институции. Так, в 1974 году э, Бойс притворил в жизнь, совместно с писателем Генрихом Белем, э, он открыл свободный университет международного уровня, студентом которого мог стать абсолютно любой желающий без возрастных ограничений и, к тому же, не проходя никакого вступительного конкурса. И, но при этом он не провозглашал себя политиком. А в... Это такой своеобразный гражданский социальный акционизм. Да, причем еще и работа с со структурами, со сферой образования. Да, да. И интересно, что в 1978 восьмом уже пережив тяжелый инфаркт, он опубликовал манифест о социальной скульптуре, выразив в нем, в нем принцип прямой демократии, призванный заменить существующие бюрократические механизмы суммы свободных творческих волеизъявлений отдельных граждан и коллективов, этот манифест доступен в интернете манифест Альтернатива Йозефа Бойса. И Бойс умер в 1986 году в Дюссельдорфе, а здесь еще даже даже еще немножко не дожил до сноса стены. После смерти мастера его объекты инсталляции хранятся в различных музеях. А самый интересный мемориал – это рабочий блок в музее земли Гессен в Дармштадте, который воспроизводит атмосферу Бойсовской мастерской. Там рулоны апельсованного войлока, разумеется. Да, и он я соответственно... думаю, там действительно пахнет каким-то жиром. Я была на его инсталляции, mm -hmm. это специфичное переживание. Да, то есть он вот эти материалы, которые спасли жизнь, он сделал частью своих художественных объектов, своих инсталляций, перформансов и работал с этим как, ну собственно, да. ну, да, ключевым медиумом своего искусства. Угу. Ну, в принципе, начинал он как художник, он использовал пластику, наскальных рисунков, ран, ранних наивных изображений, а позже перешел к практике перформанса, достаточно распространенный в Германии, занимался преподаванием, талантливый, харизматичный э, оратор. Кроме того, он э, придумал свой знаковый имидж, он надевался в фетровую шляпу, плащ и рыболовный жилет, он выглядит всегда как такой немножко бюргер но по взгляду видно что то... Что -то там все сложно. Там все сложно, да. И э, можно сказать, что его произведения, он работает с натуральными фактурами, э, отражают э, определенное э, отчаянное чувство отчуждения человека от э, явления природы, от естественных материалов. И, соответственно, попытки преодолеть это отчуждение путем, можно сказать, каких-то экстатических, шаманских практик. практик. Ну, насколько да, это, ну, это вот экстатическая шаманская, видимо, это как раз его ресентимент, да, новые переживания относительно той самой ну, травмы, да, угрозы жизни, которую он пережил. То ну есть да. это возвращение к травме из раза в раз но уже каждый раз в новой форме, потому что вообще травматические синдромы имеют а, тенденцию повторяться. Но он это рефлексировал. Но он размышлял он был над этим. Из, Одним из первых художников Германии, кто действительно поставил вопрос травмы в творчестве открыто. А, как примеры мы могли бы показать... вот а... Так, ага, Покажем и чуть позже, да, да. Вот интересно, у него была акция, как объяснять картины мертв. это еще рано. Ага. Как объяснять картины мертвому зайцу? Это он проект первый раз показал в 1965 года. Он сидел с тушкой зайца, общался с ней. Покрыв свою голову медом и закрыв фольгой, ну, для это усиления же... эффекта, естественно. Для связи с космосом. Это а как он... алюминиевая шапочка. Да, он перемещался по галерее от картины к картине и объяснял Зайцу, что это за картины. Может быть, ну, это интересный способ проведения экскурсии. Иногда, конечно... Когда рассказываешь все экрану, а на нем черная коробочка, я не думаю, да, что это сильно, от сильно отличается от этого зайца. Так вот, также в прошлом выпуске мы говорили о.. О том, что Аниш копур, боже мой, пеплом надо посыпать мою голову. Что я сказала? Какой американский художник? Ну, что, позор, мне придется отрабатывать это, рассказывая про него, как в отдельном выпуске. Да, британско-индийский художник. Ты была ближе, позор, блин, позор. позор кошмар. Он член группы «Новая британская скульптура», лауреат Прими Когда говорим про Индию, имеем в виду постколониализм. Тоже, в общем-то. Ну, безусловно. Так вот, а, а, кстати, он да, передал, а шкатул... он получил в том году, в конце того года или в начале этого премию фонда Genesis, Genesis в 1 миллион долларов и передает ее в качестве помощи сирийским беженцам. Ну так, это, это mm -hmm. между строк. Так вот, про акцию кают. Я люблю... Я Америку, люблю Америку а, Америка Америку любит, любит меня. меня. Давай покажем фотографию. Мы тогда не показывали. Мы тогда показали Капура, а вот сейчас мы показываем Бойса, откуда был... Взят этот парафраз, uh -huh, uh -huh. Вот, значит, он прожил три дня... Давай расскажем, самого потому что он прилетел в Америку, и он не выходил из самолета, его оттуда забрала скорая, чтобы он никогда не ступал ногой на американскую землю. Его скорая довезла до комнаты, где был заперт койот, и... Там он провел, если я все правильно помню, неделю. Угу. С, по Разрабатывая язык общения с койотом. Еда у них была. Их кормили. Да, это он важно. был вот в войлоке. <inaccurate> и дальше они взаимодействовали. И есть документация этого перформанса. К концу пребывания они подружились. И таким образом... Закончилась акция, его забрала скорую и увезла на самолет обратно в Германию. И интересно, что а, Бойс вдохновлял своего современника. А, кто там Мэрилин Монро рисовал? Орхал. Орхал, да. Ты не могла бы показать? Я вроде сохраняла фотографию. Давай проверим, получилось так, проверим. ли. Проверим. Ай. Не получилось. не получилось. Ну, неважно, а орхал тоже бой рисовал, и бой Бойс еще красивая была акция, он ее не закончил, потому что тоже уже на закате жизни. орхал это тоже целая огромная О, тема. про него да, мы еще да, будем да, рассказывать. Да. Даже, наверное, зачитаем фрагменты его дневников. Чудесно, да, ну, может, фильм какой-нибудь с ним, или да. чтобы повод был. Да, да, да. И... Акция Бойс называлась «Семь дубов». Он начал его в 1982 году. Это была масштабная акция, которую он начал в рамках арт-выставки «Документы», которые проходит в Касселе, по-моему, каждые пять лет. Вот в этом году тоже будет. Значит, Инсталляция выглядела, как огромная куча базальтовых блоков, выложенная перед зданием музея. И она постепенно разбиралась по мере того, как высаживались деревца. Причем они сажались не только рядом с музеем, но 7 тысяч дубов, это порядочно. То есть она должна была проходить и в Касселе, где, собственно, устраивается выставка, но и дальше, вплоть до России. Художник хотел выполнить такой маршрут, причем не потому, что сажать все сам, но вдохновлять местных жителей на дальнейшую посадку деревьев. Ну, вот красивая акция, но она не закончена. А сейчас уже можно посмотреть уже фотографии, mm -hmm. уже деревья растут, и его инсталляция сильно меняется. Но ей еще, я думаю, пару столетий она просуществует, сколько стоит дерево. И, наверное,. В завершение, как там завершение но... деревьев. Завершение деревьев, да, хочется рассказать о небольшой выставке, которая сейчас проходит в Москве. Это галерея Фрагмент, новая частная галерея. Совсем небольшая пригласила художника родом из Красноярска Алексея Мартинса, и он показал выставку ⁇ Ментальные дрова ⁇ Она посвящена теме ментальной географии и сибирского самосознания. И специально, можно сказать, в Сибири очень ценят тепло, это один из, одна из корневых понятий сибирской культуры, и поэтому художник выбирает произведения из теплого материала, из дерева. Там, не из мрамора, не из, не из металла. И, надо сказать, у него действительно очень приятная такая анималистика. Казалось бы, материалы доступны нам всем. Обычные саморезы и какие-то э, обрезки старых посеревших досок, но складываются э, в очень милые формы. И э, любопытно... А кто у нас? Это зайчик у нас сейчас? На вот ты знаешь... Э, э, по... Мертвый зайчик. Больше похоже ну, на дерева. кошечку. Нет, больше вот это кошечка, больше похоже да. на кошечку. А, зайчик? А, или подожди, вот это у нас на экране... На экране это вот это. Это кошечка, это, это кошечка. кошечка. Ага. Вот. А следующая картинка это уже зайцы. И любопытно, что Алексей Мартинс еще в Красноярске проводил с художником Игорем Лазаревым перформанс, как рассказать об искусстве. В сибирскому городу. <смех> <смех> Мне кажется, определенная рифма методов присутствует, но очень приятно, что а, эта рас стратегия распространяется. Я бы с удовольствием побывала на этом перформансе, а в 2015 Мартинс уже даже вошел в шорт-лист премии Кандинского в номинации Молодой художник. А здесь еще представил... Есть еще изображение? Нет, все. Ай-яй-яй. А еще была чудесная графика на дровах. Но это как-нибудь в следующий раз. Да. Вот. Ну, собственно, думаю, что все на сегодня. Так я... <клево> <клево> да, вопрос, пожелание. А -а -а. Аж голос потерял. Ты <клево> <Сиво. клево> да, нас заслушался. Сериал. Да, безусловно. Я, во-первых, хочу вас похвалить. Спаси. Я очень редко кого-то хвалю. Ой, мы да. бы сейчас я я, я, а просто... Было, я пропустил приятно. просто большое количество эфиров, и я вижу, что, в общем-то, вы гораздо более уверенно смотритесь. Спасибо. Это я без, без ложной какой-то лести скажу. А вопрос хотел один задать, такой актуальный, как мне кажется, я ожидал, что вы сегодня скажете об этом, но все же продолжается волна вот этого негодования и годования. Согласно фильму Матильда, да. Ну да, конечно. Вот... Какие-то пару слов вашего мнения. Вообще интересно, мы обсуждаем уже в течение, наверное, полугода, да, фильм, который еще еще, не, еще, еще выйдет еще осенью, да, да, может да, да, быть, как закрытый даже показ. Еще не на mm -hmm. то есть его даже э, он даже не в монтаже, он еще надо до съемки, насколько я понимаю. Но все же вот этот весь ажиотаж с этим фильмом, как, как, как вы считаете с чем? Связан? Мракобесие? А, мракобесие. Но мне много. кажется, мракобесие что, это, это что это в целом концепция определенной, э, определенного э, попытки чуть ли не противопоставление общества и культуры. Потому что э, противопоставление РПЦ и культуры. Почему вдруг такая да, последовательность? Тут... Мы уже говорили, э, какой мы пример приводили в прошлом выпуске. Ну, у нас был золотой дождь офицеров. И мы очень много примеров проводили, ну, про мракобесие в и вот, сползание например, в проблемы с постановкой щелкунчика, боже мой, мы mm. все выросли на этой сказке и в том это, числе это какие-то язычество, это, это какой-то ужас, пытаются, это, оборотень, это, понимаешь, щелкунчик это ужас. Это а здесь происходит определенное отрицание ценностей, с которыми мы, мы все выросли. Это, конечно, удивительно для нас. А в частности, вот Я а, уже была, предыщая. да. А, Совсем свежая новость, что председатель Общественного Совета при Министерстве культуры Павел вчера предложил направлять на экспертную оценку представителям РПЦ и других конфессий о он, каком он, политкорректный сценарии фильмов и концепции выставок, выставок перед принятием решения о их проведении. Это реально круто. Да. И вот об этом он заявил агентству городских новостей, обсуждая ситуацию вокруг фильма «Матильда». Вот каким подвижкам приводят. Здорово. Да, то есть у нас попы теперь будут заниматься, какие-то странные мужчины с кастрюлями на головах, будут заниматься цензурой сказать, что подрезать, может быть, эротическую сцену надо какую-то скорректировать. То есть, это какое-то, опять-таки, сползание в Средневековье, и это совершенно ну, наручная а, а работники потому... Балде, уже же... Запретили. запретили. запретили. запретили это сказку о работники Балде. Что обкарнали? это? Обкарнали. Вот. Да, мы в Рашовский стрелок там вырезали достаточно большой фрагмент, где тоже а, антиправительственные высказывания, скажем так. Вообще это, конечно... Не, но народ холопы. Народ должны слушать то, что батюшка сказал. Правительство, там, царь. И никак не наоборот. Ни в коем случае народ не может никого выбирать. Народ это так, кормовая база. Вот это как бы то, к чему склоняет нас современная система и современное государство. Да, вот, да. И мне кажется, да, Сережа, извини, что еще... Да, Угодно. в данном случае с этими бесконечными скандалами, там, поливанием мочой, этими матильдами, папами, что все это белый шум. Да, это специально раздуваемые скандалы, это специально... В Госдуму проходят люди типа Няш-Мяш, которая... Ну, просто одна. Не, ну, она симпатичная девушка, но она не доучка. А, служить бы рад, прислуживать тошно, да. Вот она даже цитату повторить не может нормально. Оказывается, у нас, а, это Суворов сказал. Да, ну, ну, ну и Суворов тоже. Вот, это вообще-то уровень программы восьмого класса в школе, да. Эту девушка, она... Ну, может, она болела, ладно тебе. Ну, хорошо, проболела. Я тоже много пропустила. Но при надеюсь. этом тогда не торчи в ящике, если ты ничего не знаешь. Дорогая, Понимаешь? можешь экзамен сдавать, прежде чем в ящик, думаю, ящик выпустить. Я думаю, что прежде чем идти в государство, надо сдавать экзамен. Да что... они сдают. Все мы сдаем экзамен. Нет, Получают туда... же образование. Я нужно. думаю, что при да, вообще в идеале. То есть, почему люди какие-то... Кухарки вечно оказываются не на кухне, а управляющими государством. Чтобы кухарка научилась управлять государством, ей надо закончить хотя бы университет управления. Она станет управленцем, а не кухаркой. Вот так, наверное. На этой вот. замечательной, как это сказать, слово забыл... Нотой. Нет, нотой, естественно, женофобской, ладно, назовем это так, Наконец-то хоть кто-то женофобию продвигает на подготовке помимо меня. Нет, я в плане таких женщин, как госпожа Мизулина, Петренко, знаешь, сенатора Петренко. А такая, со баба с таким вот гнездом да, на да, голове. Да. Жертва жабы. Да, можно если, если очень захотеть на ее голову. Ну, вот. а. Так что вот, вот против таких женщин, конечно, я тоже оказываюсь женофобом. И, в общем-то, как-то да, еще да, называется. Да, да. Вот. Так что... В общем, на самом деле, огромное э, спасибо, я хочу сказать, э, Наталье Поклонской очень любимый, на самом деле, нет, за, значит, пиар Алексея Учителя, да, его да, фильма. Да, да, да, что... теперь я уверена, да, что ты, он отобьет ну, кассу. Да, не один, один фильм у нас... В осенью 17 -го года, если я не ошибаюсь, выходит «Аватар 2» Джеймса Кемера. не я... То есть, понимаете, об этом даже не слышал никто. А про фильм «Матильда», который выходит осенью, начали говорить раньше, чем за год, да, и вот, не сходят уже с центральных новостных информационных агентств. Поэтому очень такая классная рекламная кампания, круче, чем у «Звездных воинов». И все благодаря Наталье Поклонской, поэтому я думаю, что... Наш-мяш большое спасибо. Да, она прирожденный тролли и вообще а, промоутер да, а, культурного чер промоутер, я бы так сказал, да. То есть, поэтому, Наталья, уходите из политики, это не ваше. Занимайтесь рекламой, а, фильмов, ну или как-то совмещайте, в общем-то, у вас неплохо получается. На этой позитивной ноте спасибо нашим сегодняшним а, ведущим. Большое спасибо тебе, Сережа, большое за спасибо, поддержку. дорогие зрители. Да, спасибо, всем всем за дорогие внимание. зрители. С вами мы увидимся. Надеюсь, что завтра уже в моем присутствии и в понедельник в рамках плохих новостей. Всем большое спасибо. До свидания. До свидания.